Всем привет, вы на канале History on Family Сегодня мы решили в очередной раз украсить свою квартиру к Новому году Мы уже купили очень много разных штук И еще осталось с прошлого года, с предыдущего, с, предыдущего, с позапрошлого года Короче, вот, давай расскажи, что у нас вот в этих пакетах и что вообще мы сегодня будем делать Во-первых, мы начнем украшать все по максимуму все, что мы можем, все, что у нас есть, все, что мы купили. Может быть, до Нового года мы еще, конечно, что-то накупим, а это будет уже где-то в других видосах. Но суть всей истории, я так не могу, она так на меня не смотрит. Короче, я надеюсь, что это наш последний год в этой, Новый год в этой квартире. Поэтому, как бы фиговик здесь не было, украсить нам-то все равно хочется. Поэтому... Готов быть? Я не знаю, сформулировать мысли не могу. Время поздно, мы уставшие после работы, но хочется все быстрее сделать, украсить. И я хочу очень сильно показать то, что мы уже сделали. Если вы не видели прошлый видос, обязательно хотите посмотреть. А это Максимочка, иди ко мне, Не жаль, два Кто это? Папа. А там кто? 2%. 2%. Это Максим Алексеевич Кожа. Поздоровайся, Максим. Здравствуйте, она не журт. А теперь папа идет за зарядником, а мама начинает показывать все, что мы купили. <сёк> Нет, когда все распакуем, тогда и будем доставать. Будешь помогать. Да. Мам, я перепутала игрушку с деньгами. Я одну переуда удалила, вторую коча с деньгами. Давай. Я хочу показать, короче, все, и не, можно особо не вдаваться в подробности, то, что именно с этого года, то, что с прошлого. Себе, Себе помочь? Кирпетом? Нет. Давай, ладно. Еще. Первая штуковина, которая попалась мне на глаза, надо будет купить что-нибудь подобное, похожее, еще, всяких разных новогодних тематических штук. Это типа минажницы на стол, как и новогодний, и так, в принципе, в течение этих ближайших двух месяцев, я думают, она здесь будет стоять, и там будет что вкусненько лежать. Uh -huh. да? В этом же пакетике. Это просто, к слову, мы накидали все сюда. Я не буду говорить, что... Все, что у нас было. Все. Не факт, что это вообще нам все пригодится. Да. Короче, одно из самых интересных, что у нас есть. Это крутая большая гирлянда у нас так на всю всю стену с окном. Мы ее даже свернули нифига себе. Обычно. Это ты был на работе, а я сидела дома, и я ее сворачивала, сидела. Ничего себе. Я ее сама и сняла еще оттуда. Ничего вообще себе. Так что да, мы стиха, но мы ее жрали, и мы ее сворачивали Так что она немножечко в слюнях Ну, здесь она работает. <свист> <свист> вот идет виновник. Это наш новый код. Так, пусть. Дальше что-нибудь. А, ну что? Мы нашли такую прикольную подставку к нашей другой подставке. Мы хотим поставить сюда какую-нибудь композицию к нам на журнальный столик. Сделать красоту. Да? Да. Не надо. Не надо. Не надо. Не ставим. Какие-то остатки мишурушек непонятно. Но мне кажется, они не пригодятся. Таких годов, году? я просто не, не хочу их выкидывать и когда-нибудь, может быть, для чего-нибудь. Для у нас того, поймут, чтобы бабушки отдать. Они у нас лежат. Да. Вот здесь один одинокий шарик нашла. Так, просто я вижу здесь опять мишуру, поэтому это вот какая-то со звездочками. Еще одна гирлянда с ананасами. Прикольная, классная, куда-нибудь мы ее приспособим Она на батарейках Да. Батарейки еще... мы тоже, кстати, купили Еще одна Еще одна гирлянда Это просто шарики По-моему, они теплого цвета Тоже на батарейках, там аж даже батарейки есть Не, а то попробуй А там, а там тоже батарейки есть? не, не судьба Есть такая, штука. Опа, Тихон ест у нас мишуру мы, кстати, не, как, не знаем, мы пережарим, чтобы будет жрать елку. но не упрыгнет, но сегодня будем смотреть. Есть такая штука, никогда не пользовались, просто всегда лежала. Тихан, блин. Короче, всегда лежала, есть такая еще где-то синенькая, но не знаю. Кстати, забыли сказать, в этом году у нас все будет примерно красно-желтая. Да? Да, это как было в позатом году. В прошлом году была бело-синяя елка. Вот такая. Просто она как раз здесь. Да, чуть-чуть видно, ага, ага, ага. А красно-желтый где-то тут. Снежинки, которые мы обычно вешаем на люстру. А почему у нас были мы их там, и вешали? Не знаю. Я не помню. Я помню, что там уже там бантики такие А, это у нас на люстре висело синее прям по центру. Да? да? Ну, короче, есть такие белые снежинки. Вот мы думаем, будем ли мы их израсходовать в этом году, потому что мы купили такие еще красные. Просто доставай все. Можно замиксовать было бы красный с белым? Есть такая вот штучка мне тоже надо расправить, это типа шарики, когда-нибудь я их обычно закладываю Можем туда, вот туда, да-да-да, вот. mm -hmm. молодец mm -hmm. а я Стоп yeah, no, no, no. Так, из интересного, я нашла еще маленькую елочку, помнишь, right. мы ее такие брали? Ну что там поближе стоп Прикольно. я поближе покажу, mm -hmm. ты мне мелкие показывают. давай я поближе показываю вот такая елочка. Она без батареек, без всего, просто елочка. Вот нашла кусочки синейкой какой Не знаю почему кусочки. Но там есть еще, не буду доставать. Ну, по-моему, резали что-то их. куда-то. Гирлянда номер два Обычная елочная. Мы как-то оптом просто разом закупили. Несколько гирлянд. Три. Гирлянды номер два. Нам их привезли прям на дом, да, по-моему? Чувак приехал, прям на дом повез Их елку и на окна угу. Должна быть третья, но честно, не знаю где, будем искать. Мы сюда не залазили с прошлого года, но в этом пакете остались только синие шарики, которые нам в этом году не нужны. Его, наверное, тоже надо к ним. Продолжаем. Как раз пакет красно-желтый стоит. Угу. Классно, так. Ты все так осеиваешь. Пакет с желтыми шариками Они здесь разные и блестящие Всякие, плюс верхушка, которую мы как раз будем Ставить в этом году Вот такие они Они разные, маленькие, чуть побольше, блестящие Матовые, всякие-всякие-всякие Мы специально набирали прям по одной штучке тогда. И также пакет есть еще Они такие же, только красные Да, вот но там пакет такие же С красными шариками На нашу маленькую елочку. Но у нас не прям маленькая, она у нас... Полтора метра. Да, килограмма. полтора метра. Как и в прошлом году, мы купили снежинок на кафель на кухню. Покажем, они... что с ними будем делать. Они примерно такие же. Такие же один в один. Только если бы я не додумалась в том году их все отдать маме, в этом году можно было бы сделать интереснее, но мы все отдали. <с Пакетик с тем, что было куплено вот-вот-вот на днях. Во-первых, мы купили просто новогодние салфетки, потому что они красивые. На окошке мы еще купили вот таких ПВХ, силиконовых, непонятных, интересных снежинок. Мне понравилось то, что они такие нестандартные формы, неровненькие. Ну, на, вот покажи прямо в лице, что они такие неровные, какие-то такие интересные, короче. Так, ну-ка, дай квадратик Максюшкиных папушки. Купим еще, это просто взяли... Одна на пружинке, одна, я так понял, с порохом. Блин. Пневматическое и пружинное, ну просто взять, потому что они стояли 100 рублей Пневматическое, но они походу обе на пружинках Нет, здесь прям видно, что пружинка, здесь нет пружинка а, вот. ну ладно Так, а, пики для канапешек, к слову, что все красно-желтое, пытались максимально все подобрать Это на новогодний стол, просто их было очень мало, они на акции взяли, почему нет Красные снежинки, как и белые, которые мы обычно вешали. Знаешь, что я только сейчас до меня дошло. <с overboard> oh. Oh. Зачем так сделал? Тревушник вот. А ты зачем так сделал? Как? Кинул в него. Зачем? Как? чтобы он ушел, он грыз, у тебя эти ананасы. Ну, пальца. Он ананасы грыз. Um, yeah. эм, еще одна гирлянда. Это в виде шариков. Мы вообще ее не смотрели. Мы ее купили вот два дня назад. Посмотрим, как она будет сидеть. Тоже на батарейку. Две красивые веточки. Супер дорогие, блин. Которые мы как раз хотели поставить вот в эту штуку. Посмотрим, как что будет. Они еще и на прищепках. Их можно придумать к этой елке. Одно из самых интересных покупок... Это вино. Мы решили взять нестандартный какой-то типа вот этой вот там мишура, или елки. Мы взяли плетеные из дерева. Да, и в принципе все закончилось. И в принципе все закончилось. И тут осталось у нас только одна большая елка, маленькая елка. Я предлагаю начать mm -hmm. с кухни и пойти показать, что мы сделали в прошлом видосе. А кому будет интересно, обязательно перейдет вот сюда, и сюда. вот сюда и перейдет, и посмотрим. Покажем или не показываем? Давай. Точно? Давай. Та-да-да. Э -э -э -э. Это не наклейка, это мы все сами нарисовали, потратили на него семь часов. часов примерно. Ну, вот Прикольно вроде как получилось. С улицы капец. Угу. И короче, сейчас начнем украшать кухню. По плану у нас здесь сделали RGB подсветку сверху. Мы так уже делали, прикольно. Пробовали уже. Он тихо пошел смотреть эту улицу. Сверху имеется в виду. Вот тут вот тут вот, вот, вот, вот, вот, вот. вот здесь. Она будет подсвечивать вот эту гордину. Это из самой ленты не будет видно, а будет просто рассеянный такой свет ложиться на стену. Я хочу тут вот сюда одну походу, Мы сделаем здесь снежинок на кафе. Mm -hmm. И, по-моему, с все, да? Больше ничего нет. Да, вроде да. Но у нас сейчас вот небольшая проблемка встала. Мы не сможем подключить пока что светодиодное ленту. В этом ролике вы это увидите, но пока что мы не включим ее. Она будет работать от удлинителя от телевизора. Вот, идти вот сюда, вот наверх включаться здесь И приходить по картине сверху Да, но сейчас мы можем, в принципе, попробовать на заряженный портативку Да Мы подключим сейчас через портативку, посмотрим, но потом мы сделаем это просто более аккуратно, пропустим провод и так далее А, еще сижу, Лёшку да, посмотрела, ваша ослепла Поэтому я сейчас предлагаю, чтобы мы поставили камеру, Леша займется вот этой штуковиной, а я начну делать качки. Хорошие. Вот. Короче, тут они такие очень интересные. Они многоразовые, но я их не храню. Не знаю почему. Видимо, с этого года в наш вот этот год хлама прибавится больше еще. А что не жук? Вот запаковали-то Они предназначаются именно для стекла Я их на стекле не пользуюсь. На кафель они клеются хорошо, когда они сырые Возьму и Вот возьму и разорву Молодец Вот такая вот эта штука она на прозрачной основе. И если немножечко ее намочить, то все клеится очень классно. Сейчас я одну покажу. Какую-нибудь, какая тебе нравится больше всех. Вот эта интернет. Но большую. Я имею. Вот эта. Да, ну, самая страшная выглядит. Ну, смотри, то есть, короче, она такая тынь -тынь. Главное, ее не порвать, потому что вот здесь очень много всяких. Да, конечно. Много всяких переходиков и всего остального. Ее нужно главное аккуратно отсюда снять и не накосячить. Потому что я уже накосячила. Второй раз накосячила. М -м -м. Объяснила, что это так все классно, просто, легко. Блин, что делать? Она блин, не прорублена. Она прилепает. Да. А я потяну, я пашечек. Канцелярский ножичек. Ну все, жопа. Конец видоса, собственно. Какие-то они очень плохие год в этом году, потому что они плохо отклеиваются. То есть она такая прям прозрачная, тоненькая, классная. Так она держаться будет вряд ли. Хотя, но ну, ну, обычно она не держит, потому что она не прилипает. Я делала вот так. Я их просто мочила чтобы она прилипла и к примеру все я на сразу да? за весь не за весь говорю за все примерно два месяца сохладно все это висело никогда она не отклеила вообще у -у -у. вот ну, она должна просохнуть но она присохнет а... Значит... сейчас зачем ты так делаешь показываю ну все это присохнет и все. пока Поэтому сейчас я начинаю вязать, а я вами начну заниматься шпипеть. Жух! Жух! В общем, примерно как-то так это будет потом в итоге выглядеть. Но пока что вот это вот... Лента она тут не должна идти, ее здесь не будет, ее здесь не будет видно. Здесь будет белый провод идти по стене и уходить сюда. Ну туда вернее в уголочек, а потом от него уже пойдет лента. Вот. Я просто включил, чтобы вам показать. Он работает от пульта, от USB. переключаем можно цвета всякие разные, типа красные, режимы какие-то есть, типа вот такие вот моргающие. Плавно переходящие в цвета, в другие, в разные всякие. Так. Ну так, вот этот, вот вот этот, самый прикольный цвет. Давай, покажем, ну, что, что там делать. Ну не без света было бы красивее, наверное, не? Или там а плохо? Там... Да, ладно, это вживую классно смотрится без света. Пока что я там ляпал эту ленту. Сашка наляпала снежинки. Ляп-ляп-ляп. И ух ты, здесь вот много. Ты молодец. Эй, а почему мы там сключили? Всключили? Да. надо показать тебя. А зачем? Чтобы светилось. А не надо. Что не надо? Не надо гирлянду. Ну, повешали бы в комнате. В комнате тоже повесим. Круто? А тебе нравится? Ну да, но только не, бил, не молгает так. Так нравится? Да. Ну, так по глазам. Ты ч он вот, долбит прям. Тут дискотека века. А, мне нравится DJ? это? Джей, а тебе мейкер? Нет, не толкнулась, оставь Ну да. Ну ладно, иди. Вот такая красота Мы продолжаем дальше Сейчас что-то доклеиваешь снежинки Здесь что мы еще делаем Люстру Мама, еще одну Елочку надо, наверное, принести И что? Еще да, я сейчас ее покажем Тихон Давай показывай, что ты хочешь мы еще забыли, что у нас есть вот эти штуки. Мы хотели наляпать на окно. Но если этот видос соберет много просмотров, здесь мы тоже что-нибудь нарисуем. -то а пока что... Что такое? А, это я пробовал маркер. Давай, и давай салфетка будет. Ну, какие-то резиновые прям себе голос. за ПВХ. давай эту попробуем, смотри. Сейчас липка перестанет быть. Это типа, знаешь, как и лизуны вот бросают на стену. Ну, нет, это намного жестче. Ну, жестче только. Ну, типа, прыгнул в воду. Резины, да. Куда, как? Да Сюда, как, примерно? Как? Высоко нет смысла, мы окно не открываем больше. У нас, высоко. не забывайте их, они здесь. Мне нравится, так. что они такие неровные. Да. Прям прикольные. Ну да. Посмотрим, отвалится или не отвалится. Я думаю, что нет. Да, прикольно. Как будто прям, знаешь, вот клеем, жидким клеем наляпали, Горячий. да? Горячий. Слово столько, по-моему, вообще рублей 30. Что-то такое за штукой 40. Мы набрали разные, вот их, по-моему, 4 или 5 видов. Окей. Ляпай. Куда? Да, в центре будет, да, а? да, да, да. да. У нас почему-то кот всегда сидит на драконике и смотрит в окно. Это, не знаю, фетиш какой-то у него. И он постоянно все вылизывает. И вот мы боимся, то, что он будет сидеть на окне и вылизывать Видит? вот эти снежинки. Ну, а, вот еще мы, а еще мы постоянно днем закрываем вот эту жалюзи, чтобы он не вылизывал нарисованную картину. Не, ну так-то вообще я бы взяла бы куда-нибудь сюда и вот сюда можно было вот так поднять, было еще вот так. Ну угу. пока что продолжаем дальше вырезать снежинки. Короче, эти накосячили. В том году -то эти маленькие даже можно было приклеить, а сейчас они не вырезаны. То есть я их сама сижу и ножиком вырезаю вокруг и их отклею. Но уже как-то так. Учитывая, что 15 есть. А -а -а. Уже прям такой-то Новый год стремится здесь. А ты давай занимайся, чтобы была красота. А я буду продолжать, да? нас что то притих их ребенок? Тут, тут, тут, тутс, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. Уже запухался, но все равно типа танцует. Было правильно, все мы Алексей Андреевич приступил. Приступил к выполнению задачи. Пока что как-то так. Здесь такая вот история. Вот да, там, там, да. там, там, Развлекаемся. Развлекаемся. Да, Здорово, с поганой вообще. Я сейчас с поганой. Блин, таких сериалов насмотришь и прям акцент сам напрашивается. Это... При условии того, что мы его смотрим 24 на 7 по мы телевизору. Его. Мы его не смотрим. Не смотрим? Мы его не смотрим. Ты смотришь. Мы. Порусло травой. Ну что тут вентиля выписано. Да. Да. Кроверс. Да. Кроверс. Вот как и так. Место вокруг мойки, плита и у наш уголок. Пап, ты посмотри сам, как тебе честно. Красиво, красиво, что я Нет. Ну, Вот это пока что как-то так. Так. Мне нужна гирлянда. Лейте до завтра. Что же, мне нужны белые скотычки. Курдюка изюда. Мне нужны белые скотычки. Купи белые скотычки. Я завтра куплю белые скотычки. <laughs> а после завтра <laughs> мне придет удлинитель. И нафиг тогда мне белый скотч? Белый скотч, черный Черный провод. прекрати, оставь его до завтра спокойно и мне нужна гирлянда с ананасами, и мне надо что-то придумать с вустрой. Я очень рад за тебя. Иди возьми. Вот пойду и возьму. Вот пойди возьми. Короче, у нас дошло время до ставили Я елки. Максим Алексеевич пожелался помогать. Нам скоро спать и поэтому наши украшения займут два вечера. Максим Алексеевич, я прошу вас встать и помогать мне ставить елку. Держи. Подставка. А подставка. а, подставка. Так. Мам, можно я на YouTube канал? Так. Достаем нашу верхушку. И достаем, а, нет, это было основание, а верхушку, оставь, оставь, оставь, оставь Достаю, не, не надо, не получится, достать. У меня получится. Не получится. Почему? Бадаму, иди сюда. Сейчас, сейчас. Бери вот эти штучки, которые я тебе дала, Бери вот эти штучки, которые я тебе дала. И втыкай каждую сюда в отверстие, куда надо. Отвертка. Вот так берешь. Да. Ты ищешь ждешь, куда-то у куда Вот. И как, как у тебя круто получается, Максим. Конечно, мама вообще не помогает. Ты маме помогаешь? Да. Вернее, маму тебе, да, Максим? Максим? Она прям достаточно пушистая такая. Да. Ты мне сломал ветку. А где? А где? Расправляй давай. Мне не нравится, конечно, что у нее есть здесь какие-то такие вот дырки прогалы, но их пытаться можно закрывать. Каждый год у нас вроде все как бы очень даже не что А спокойно. будем мы э, сами? Конечно. Мам, а у меня поменьше. Зачем? Чтобы поместиться в рот Конечно. Папа тебя требует. Так, пока протянула просто на черновую удлинитель, сейчас одно из самых первых важных ä, попытаться аккуратно и красиво раскидать гирлянду, чтобы лишний раз где-то вот так вот она не торчала или не было видно и ну, максимально с какими-то одинаковыми -то интервалами ее расставить. Сейчас для этого пытаюсь подогнать одинаковые режимы на обоих гирляндах, потому что у нас здесь две. Где-то потерялась третья, найти не могу, по-моему, обычно делали три. Вот, подгоню, и уже после этого мы начнем вешать шарики. Гора всего, конечно, классное и Время почти 10. Но вот сейчас будем пробовать. Так, получилось у меня что-то примерно вот такое. тихо, она вообще никуда. Вроде бы раскидала равномерно. Вроде каких-то особых дырок нет. Мне не нравится вот здесь, что здесь, в принципе, видно ствол и нет никакой гирлянды. Сейчас я это все исправлю, и все будет хорошо. Косяк исправлен. Теперь надо выровнять верхушку, потому что она у нас лежала в пакете целый год. Мы, кстати, в первый же год ее подстрили. Она была примерно вот такая, ей просто узенькая, узенькая, непонятная. Мы все это отстригли. Ну и сейчас я просто отключаю гирлянды, и мы начинаем наряжать Максим, все шарик Максим, мы будем все шариками наряжать? Да Пойдем. Нет? Ты... Я хочу, а там... когда закончатся шарики, так... да Давай мы сначала повесим звездочку а потом будем шарики продолжать Нет, хочу... Просто времечку уже много, давай сначала звездочку поставим красиво.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 меня их местами получилась вот примерно вот какая -то. такая вот елочка у нас елочка красотульчика ёх так это а что здесь делаешь чё-то притихло Ты решила в эту подставку нам же надо было как закрыть ее внутри это такие пятнопластовые шарики на веревочке с бусинками они такие с блестяшками. Что ли? Я ее взяла за 29 рублей. Ну, летом. Ну, неважно. Нет, я просто говорю, за 29 рублей летом, потому что был не сезон, и ее просто хотели продать. Ну. Продали. Я люблю такое, да. Шарики, не все. Это, кстати, вот эти вот шарики, которые мы брали, мы, ну типа. Поэтому мы не особо там экономили в плане цветов, размеров, еще чего-то. -то. То есть в том году синие, в том году красные. Я не знаю, может быть в следующем году я хотела бы. Не знаю. Любки зеленый. Нет, зеленый э, точно нет. тогда белая. <laughs> ну, тоже. короче, какой-нибудь новый цвет там надо будет попробовать. Можно бежевый вот такой вот такие его сделать, Да. Там мы видели вот такие. Короче, эти шарики большие стоят рублей 7. Маленькие, стоит рублей пять, по-моему. Ну, они вообще... прям в корзинах стоят и набирают. Они, конечно, все прям подбракованные. Ну, мы Но если, если искать, тогда можно найти. Она чистая. Вот, стоишь, ищешь, выбираешь, мы искали, где там блёски не отвалили, всё хорошо. Mm -hmm. находили. Mm -hmm. все хорошо. И находи. И красоту. Одна такая фигуля стоит двести рублей. На скидке. Так она 350. Вообще пипец. Она прикольная, она красивая. На самом деле красивая. Так? Угу. Угу. Держи как-нибудь, я вот это вот укомплектовывать буду. Вот такая маленькая композиция у нас получилась. Сашка еще принесла. Еще одну гирлянду. Еще одну гирлянду, которую мы купили. Нормально самую последнюю. Да, да, нормально. Типа просто не пусто. <соспит> выключи выключись. Ну ладно, да, включай. Включай, включай. Прикольно. Ша, это, к, к слову, это гирлянда, это фикс прайс. Она классная. <соспит> Ты ее брать не хотел. Прикольно. <соспит> Там а такие я люблю муха. Ага, иди. Кушай, не кушай. иди кушай. Там такие нитки, что ли? Ну, Она прикольно смотрится, мне нравится. У -у -у. Только Класс. надо просто придумать, как мы тут положить. Мы что-нибудь. Только мы вот эту фруктовую корзинку она уже съеденная практически. Но мы сюда что-нибудь наполним. Мы накидаем мандаринов. Да. Надо купить новый нас Тот мы скушали уже. Мне кажется, больше осень не получилось. Да, да, да, да, да. Я ага, давай правильно. Это пока временный вариант. Вот с этим я повесил до портативку. Это временно. Временно. Не развалишься? Я Папа. так не делал. Папа. Не обращаем внимания на бардак на столе, потому что это все только-только идет к этому подбираем максимально вот, оранжевый цвет но так-то очень даже ничего тоже кинули сюда гирлянду с ананасами тоже так подсвечивает уголок, папа ищет камин и получилось у нас отходи, как-то так даже надо какой-нибудь красный в смысле я же красный тыкнул. Это не красота, Да ну вас! Во! Круто! Красота! Хай, ста, ста, ста, ста, ста, ста, ста, ста, ста, как? Круто. Красиво. Вот. Вот такие пироги. Но это еще не все. Остаемся дальше, смотрим дальше, дальше. Будет интереснее. Мы завтра поработим, придем и продолжим все, все, все делать и показывать. Да. А пока переход на завтра. Завтра. Еще. Еще разок. Еще переход на завтра. Давай Спустя каких-то жалких три минуты Леша пришла еще одна идея, которая не терпит отлагательств до завтра. Леша сейчас клеит по ободку телевизора двухсторонний скотч. Мне кажется, что это колхоз. Но Леше нравится. У нас все красно-желтых тонах. Просто вот это вот максимально уродливо выглядит. На самом деле, хотя вроде и красиво, но не знаю я. У меня прям спорное мнение по поводу этого тигра, но классно. Но не знаю. А так, вы переходите туда, смотрите, мы здесь еще что-нибудь нарисуем. Давайте. Вот Леша доклеивает всю эту красоту со всех сторон. И мы сейчас сделаем вот так. И Леша хочет приделать эту мишурушку со звездочками. Да? Mm. Кто? Олигар. Yeah. Че, все наляпал? Можно я приляпаю? Смена кадра. Попить, сейчас ты еще разливаешься. Какое видимо. Покусал сверху и нормально. Если я начну падать со стола, ты привил... лови ты... меня. Ты проявила... Ты, ты... Ты сни... Сни... ты Сни... Сни... Сни... Сни... Сни... Как это опасно, нахрен вылетит. Да? Быстрее. Да сверху просто клеи все. Если я упаду, лови меня. Мне кажется, стеклянные вот стаканчики лучше вот, тебе нравятся. А мы для красоты доставили. Мне красоты они пока подобно стоят. Пока ты. То есть если что-то не за меня переживаешь, что за стаканчик. Что-то на них упадешь и будет не очень хорошо. Такой мохнатый телевизор он стол. Что-то она ни хрена не держится. Ты сильно ты на тех не делай. Давай. вообще? Мне нужно нормально. Во. А ты говоришь, некрасиво будет. Вообще, я не вижу Очень даже. Я бы сказал. Давай уже доклеивай. Все слазь оттуда. Страшно? Да. Эй, Сейчас мы подклеим в тех местах, где оно вот так вот немножко отстаёт. Хер. Давай, слезай, скалолаз. <с> Почувствуй себя высокой. Все, давай. Сейчас я только сдую, отсюда здесь Как Как на да, пахнет. Поймаешь меня? Да, ловлю. Понимаешь? Нет. Хотя бы. Ну в принципе надо подделать, видишь, смотри. Вот здесь практически не держится. Надо подделать тот уголок. Ну в принципе все нормально. Ну, вот это хотел уже. Ну вот уже нормально, мне больше вот здесь уже не нравится, что так. Там я прям нашла где приклеить. Ну сейчас мы ну, вам видишь уже сверху дырка получилась. Да ничего вроде так. -то. Да вроде ничего, сейчас говорю, подделаем. Круто, красота. Дай такой волосатый на камере. Да. такой, смотри. Сколько часов это? Ну, практически не видно, но видно. Ладно. Круто, тенечко. Все, топаем. Да, да. До завтра. наконец. Да. В жуха это уже следующий день. Покажи, мы, мы продолжаем. Покажи. Ну, папа купил Вниушку класс. Короче, у нас там на кухне уже все светится, продолжает светиться, горит костер. Тихо Вот, чем мы сегодня делаем? Венок. Сломать Вен ⁇ Окно. Эти, к. Венок на дверь. А мы нитки не купили. Ну ладно, сейчас страшно. Давай, короче, будем делать и будем все показывать. А зачем мы, все а, говорить? А, да, ну, купили. пошли, вот туда. А Найдем. Я расстроилась. А ты что не купил? Да, ты что не купила? Я сейчас предлагаю, чтобы я повесил пока вот эти гирлянды, а ты будешь... что делать? Посмотреть на тебя красиво. Ага, тоже как вариант. Целая куча. Раз. А чё? Вот да А что, что то было? А Чего? А венок... Вот так. Ага. Давай покажем, как она вообще светится. Или... В общем, суть ее в чем? Это одна большая штыковина. Максим Игнатьич, пожалуйста, здесь такая вот штука с восьмию режимами, разными подсветками и классная ее штучка в чем? Что в самом конце есть такая вот вилка, ее можно потом, если что, вот так вот следующий такой вот подключить. И прям хоть по всей квартире пусти, и она будет одновременно вся работать. от mm -hmm. одной розетки. кстати, не пробовали так делать. Потому что у нас их нет. Большой. Мы могли бы другую подключить. Верно. Чтобы перегорела большую хрень. Ну, она же предусмотрена для того, чтобы туда вставлялось еще что-то. Ну, давай, на, О, моргает. А -а -а -а. Удлинитель классный, кстати, ну, получился. А так что беши. Давай сначала повесим. <счёди> Техника безопасности превыше всего. Ну красивый. наверное. Где? Та -та, та та та та та та та та та та очень классно. Там такие эти блики от них. Я не знаю, на камере. У ну, меня вот в маленьком карантинке видно. интересно Всё. ай реально боль! Я че, я же не вижу, ты чё там делаешь? больно! Я же не видел, что он на шее. Что, так что я же тебе показал. Я не видел. Убить меня вздумал. Да. Надо убить, Прекрасно. А вот и поговорили. Ну что такое? Да, Меньше надо было трогать. Её. Меньше надо было крутить на шею. <сёк> да. <сёк> Давай, криворукий. Вот, стоять. Стоять. Вот, прямо, блин. Путай. Путай. Не надо. Дай. Не надо. Дай. Не надо. Дай. Не надо. Не надо. Не надо. Я а сейчас ты... так не распутаю. Ну и что? На бантики похоже. Все, давай, тихо, тихо. Так, все. Пять минут и практически все готово. Осталось две штучки, которые я не могу достать, потому что Реша их очень сильно закрутил. Я одну только закрутила. А второй ты уже, она меня сваливаешь? Давай, они высоко просто. Правда. Ты нахуй так, так высоко поднял? Там потянуть надо за одну веревочку и все распускается. Есть. Кстати, мне когда очень скучно вечерами, мы сидим здесь, смотрим кино, и я люблю делать вот так, брать одну. Начинаешь ее сильно-сильно накручивать на палец. Ай! Ну и, короче, она закручивается такой кудряшкой. Я их так оставляю. Что, раз, два, три елочки дари, будет? Да! А ты вставил удлинитель? Да! Тогда стой! Максим, беги на кроватку, чтобы посмотреть красоту. Раз, два, три елочка дари! Они такие, да, обликами, такие прикольные Прикольно. Так, да. да, я Предлагаю повесить венок Давай На что? Бухтарный Да, да Давай, тащи сюда Давай, блязи его посмотрим Ну, я хотел на бежевом, чтобы ты положил и его было видно Прям деревянный такой Блин, да, прям дерево, да. Ну, и тут всякие штуковинцы. Сейчас надо ножницы все отстричь, ленточку убрать она не нужна. Вот это вот, вот как? Ножницы там, где? Лишь бы все сломать. Вот здесь есть ножницы. Тихон, без вас не обойтись вообще, я смотрю. Жопа, жопа. Тесто, шишку носом, Зачем она ее носом текает? Не надо, мы не будем вешать на веревочку Ну не будем на веревочку вешать За Засранка Ты так сразу дернулся, смешно Спустя 10 минут ну ковыряний Мы сделали держать. с двух сторон низкую спу... а? Я хочу! Давай. А, можно? можно? Очень красивый, зеленый... Сильно... Только, только ты повыше поднимай дай! вот так вот Чтобы было глазок видно Вот так вот? Э, да че, вообще можем по правильному повесить Нет. Вообще он должен быть Нет. вот так, по-моему это какая Нет, так не нравится Да Уверен? Да тогда Да не упадет Все Очень классно было сделать вот эту штучку, чтобы она была кривая, она так не держалась Но. Ну, так, Специально так Ну в принципе сбоку выглядит как фигня Потому что непонятно что это А вот так очень даже симпатично Ну да Процедок. Не так. <смех> пойдем. Ну, видишь, теперь у нас, Теперь есть у нас штука-дрюка такая. Тебе выдавать надо, ну, да? Давай. Только мне говори. Сесть снизу лучше видно. Забышь. Я вся по пониманию. Ну, давай сбоку. Сразу сандобно. Логично, да? Что... Кто так плохо завяз? Тут было бы как ты завез. Чего? Чего? Вот этот вот прыжочек. Вот ну, значит, перевяжешь. Перевязала, блин. Это чтоб ты перевязал? Суть, я думаю, понятно, та же самая, что и на елке две беленьких не должны висеть рядышком. Типа красные, белые чередуются. А что будет, если будет висеть? Штраф. Ты думаешь, как история меня выбить? Ну как-нибудь, да. Ну ладно. Ну смотри. Ничего так. Кому крусиво. Мне целуют в ногу. К папе. Папе на лицо нужно. Да наскачай уже ему. Паскать глаз в обувь торчащей песни. А нога зачем-то? А это наш больной брод. Да, обниматься, да. Нет. Хотел кушнуть, что ли, меня? Да. Пойдем. А -а -а. мне жару. -а -а. Ой, красота. Ой, папа старается. Да, вот, вот лишь бы сломать что-нибудь. Чтобы... Да и так видно все. Хочешь, на стол встану, рядышком подойду? Кто запутал? Я несла аккуратно. А? Ты. Ведь только ты. Рыба моей мечты. Максим подпивает, да. Подпивом ты мелкий, да? Я тебе сейчас как Рыба я. Ну блин, практически одной длины получилось. Повесь повыше, чтобы они были разноярусные такие. Я залезла. Не включай. Ну, короче, вот такая вот история получилась, но если включить свет, будет... Давай, я отвернулась. Самое то от нами на край. Стоп, а включай быстрее, мне тяжело. Ой. Ну, вот как-то так получилось. Я... Покажи, как я сюда как я стою. Самый лучший вариант вот стоять вот так. да. Что все замылено? Не знаю. Пока что это все, на что нам хватило фантазии. На да. что-то купим, еще что-то сделаем. Обязательно покажем. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите в Инстаграм, там много чего интересного, ничего здесь нет. И все выходит намного быстрее, чаще и всякое такое. Сейчас, ссылочка там на помощь канала в описании, ссылка на инстаграм в описании. все. Приятного просмотра. Хотела сказать...